Перек войнайд, ФП Люди, но на в дальний час умнакрой, Вы в Солдаты грузом вести идут, Предаем маты батьку. Скляну, не варто им дитей переживати Ой, мамо, мамо, ты вина Ти я сын благаю Ой, мамо, мамо, верь, пусти Я не с тобой. Бою знаю, вже весь воду, чому не можемо лежать in the world. Громче! Подразделение. Город. Город. Часть. Зачем пришел? В смысле я не знаю. В какую нахуй Россию, блядь? Ты знаешь, где ты находишься? Зачем ты в Украину приехал? А как ты здесь оказался, блядь? Какие Здесь задачи нет. были? Задачи? Задачи. Просто про про прокатиться вдоль Украины. Все, больше задач никаких не было. Прокатиться да. вдоль границы? Так точно. Зачем в город заходили? Я не знаю. Зачем крыли город? Я не знаю этого твоя...